Приветствую вас, дорогие мои, на моем канале Кассандра Астра. Итак, перед вами сейчас гадание, ну, такое немножко грустное, вернется, не вернется. Это гадание, потому что это прогноз для тех, кто, к сожалению, поругался, или вот, вот вы чувствуете человек, вот вот уж он дома, но он ушел, вот он чужой, да? Возвратятся ли отношения, вернутся ли? Давайте посмотрим, как вот это все будет происходить. И дам вам свои такие рекомендации. Итак, я сейчас разложу 5 карт. Вы выбираете свою. И я начну. Гадание будем прогноз осуществлять на астрологических и моих новых. Новая авторская колода под названием «Океан любви». Итак, выбирайте, пожалуйста, свою Карту. хорошо я начинаю информация по этой карте вернется, не вернется. смотрите как интересно эта карта рассказывает о том что кто-то кого-то зажал было ощущение несвободы, может быть, было ощущение повышенного контроля. Возможно, дорогая моя, вы э, где-то такая, может, родители воспитали, может, у вас характер сильный такой, да, ну, допустим, как вариант. То есть что-то и у вашего партнера было ощущение, что его зажали, его прищемили, в него мало смотрят, на него мало обращают внимания, человек заскучал. И в какой-то вот реальной глобальной семьи пока что не получилось. Ну, возможно, тут, знаете, возможно, даже это и к лучшему. Смотрите, действительно вынула карту она называется как бы сам по себе каждый души наши души летают в пространстве и они каждый в своем потоке каждый на своей волне то есть дорогая моя не надо тут жалеть что человек ушел возможно это к лучшему почему к лучшему да потому что Итоговая карта Ангела-Хранителя, она говорит нам о том, что это к лучшему. Возможно, вам нужен человек более покладистый, более, который будет жить, более согласительный, жить на ваших условиях, на ваших интересах, на вашей волне, понимаете? Там человек, видать, сильно со своими планами, с каким-то своим, может быть, эго, ну как вариант, да? Теперь, дорогие мои, теперь а, еще хочу сказать, что э, предложение мое на два месяца, так как это новые карты, как презентация, э, прогноз, гадания, кто хочет, через WhatsApp. Э, там 40 минут будет консультация, э, стоит 15 евро. Если есть желание, пишем сразу в WhatsApp, э, как пароль. Океан любви. Я буду знать, то есть ну, прогноз будет осуществляться на этой колоде и на Таро одновременно. Ну, по личной жизни, естественно, по личным вопросам, какие там заморочки, если что, будем уточнять. Буду вам все советы говорить и рекомендации, как, как Таролога, как астролога, как нумеролога одновременно. Теперь информация для тех, кто загадал вот эту карту. Это карта болезненного восприятия, когда кто-то очень костный и не хочет... Она чем-то похожа на эту, кстати. Когда человек один не хочет делать подстройки под другого. Итак, прогноз называется ⁇ Вернется-не вернется не ⁇ вернется». Вернется, не вернется. имеет место быть кстати что может быть даже не произошло нормальной подстройки в сексуальном плане тут тоже есть для меня такая под, подсказка и я вам ее оглашаю дорогие мои да вот возможно вам показалось что мало активности со стороны мужчины чего-то мало тут было и чего-то много хорошего не произошло вот хорошего не произошло возможно этот человек кто-то из вас ну, как проходящая персона возможно надо было говорить то есть вернется не вернется человек вернется но человек возвращается и какая-то проблематика в ваших отношениях остается давайте посмотрим что нам подсказывают карты из колоды океан любви то есть радость в отношениях есть и даже может быть надежность, но какие-то ревности, кто-то из вас должен выключать ревность, да, ревность, выключайте гиперревность, ревность может быть, если ваш парень красавчик интересный, и вы не можете совладать, и вам кажется, что ваш парень, ваш мужчина, он прямо объект для, он лакомый кусочек для другой женщины, скажу вот так, то есть, эта история, за которой вы поругались, она может еще два раза повториться. Но я вам дала бы совет. Может быть, надо, надо бы доверие какой то включать, что ли. Ну... Если вы вот так с таким мужчиной познакомились, у меня иногда вот клиенты тоже приходят, клиентки, говорят, ой, он ну такой красивый, он такой, вау. Я говорю, ну так тяжело с таким, тяжело, на него будут бабы вешаться, тяжело с таким объектом, вот как с объектом жить, понимаете. То есть есть женщины, которые хотят этого мужчину как объект объект повыпендриваться это ничего хорошего ни к чему хорошему эти красавчики могут не привести вас потому что он очень гипервостребованная персона да теперь смотрим вот эту карту тут кстати можно дальше ничего не смотреть венера любовь ну давайте посмотрим то есть тут уже 90 процентов что человек что человек вернется Поругаетесь, все выскажет, но вернется со своей какой-то надежной мужской программой. Единственная тут подсказка, и кстати, больше никуда не уйдет, это точно. Единственная подсказка может быть в ближайшие 2-3 месяца. Вам не надо с ним далеко куда-то уезжать, и не надо ругаться из-за того, куда вам пойти и куда вам, блин, поехать. Уж вот, извиняюсь, так на эмоциях. И что вам говорят? говорит? океан любви что-то грустное грустинка в отношении но у вас брак у вас прямо по ходу по курсу брак эта карта означает вообще брак союз ну на 90 процентов официальный брак то есть смотрите два сердца бьются в унисон и судьба вас вплела уже вплела в такой в любовный венок Единственное, что-то грустное. Разберитесь, что же грустно. Может быть, вы человек не успокаивающийся. Может быть, вы человек немножко с оттопыренной губой. Есть такие люди, которым, когда все вокруг и бриллиантами усыпь, все равно что-то им не хватает. Тогда я дам вам такой совет, чтобы сохранить вот эти хорошие отношения, Возможно, вам надо обязательно завести ребенка или завести какое-то хобби, но тут собака и кошка не поможет. Вот такой тут, ну, в замену, да, не поможет. Тут вот такой вам, дорогие мои, совет. Еще раз напомню, тут в одном видео напоминала стримовать, то есть выходить в прямой эфир, дорогие мои, буду три раза в месяц, три раза в месяц. Пока что, пока при нынешнем количестве подписчиков. И, дорогие мои, под стримами, под прямыми эфирами, пожалуйста, пишите, пишите свои вопросы ко мне. Ну, буду под стримами по возможности отвечать. Ну, скорее всего, пока мало еще таких желающих, то каждый вопрос остается под моим контролем, под моим вниманием. Итак, вернется, не вернется. тут человек может не вернуться, потому что человек, кто-то из вас, я, мне тут трудно утверждать, кто-то из вас очень сильно ушел в работу, в планы, может быть, в бизнес, может быть, в творчество, ну, творчество, которое приносит деньги, да? То есть, и, а второй, ну, а второй человек заскучал и подумал, так я ей не нужна, я ему не нужна, не нужен, да? Я ей не нужен. Вот, извините, поправлю. То есть кто-то очень сильно ушел в карьеру, в бизнес или во что-то такое, а на любимого человека мало-меньше времени стало. Ну, допустим, эти я иногда с мужем смотрю сериалы вот эти питерские неплохие, да, ментовские. Вот, там же, посмотрите, почти через один в сериале Показана проблема, что мужик весь в работе, на работе, чуть не ночью его могут из теплой постели выдернуть, то а что работа это понятно, работа такая. Ну а жена -то тоже не виновата, а она не может вместе и с мужем, и с ребенком там в зоопарк сходить или куда-то съездить. То есть, вот это похожая история, когда человек ушел в себя, и так вот, или стечение обстоятельств, или личное такое комфорт человеку хорошо, когда тема любви на пятом месте а супруг или вот подруга с этим не согласна что-то у вас не так ну и еще тут может быть а, мои такие мощные энергетические карты океан любви говорят что может тут появился на работе и Интерес третий, третьего лица, любовная пирамида тут допускается. Если так ваш муж так или вас мужчина легко так вдруг на разрыв пошел. Допускается ситуация с тем, что у вас есть появилась соперница. Ну, к сожалению. Такое тоже бывает, что делать? Бывает. Ну, я скажу так, если появляется... Ну вот в своем дуэте мужчина-женщина, если появляется третий человек, появляется, получается треугольник, виноваты все, и даже третий этот персонаж, который спокойно вошел в отношениях, естественно, в отношениях с человеком, у которого уже есть половинка, скажем так, и теперь информация по этому. Это карта пустоты. Что же нам пустота тут подсказывает для вас? Вернется, не вернется, вернется, не вернется. Значит так, человек вернется. Но, смотрите, как интересно... Вам с этим человеком надо искать общие точки соприкосновения, еще раз по-новому новые искать точки и ни в коем случае не ругаться из-за из фразы «А вот посмотри у Люси, а посмотри у других вот так, а у соседей вот так». Во всяком случае, вам нельзя применять как свой личный аргумент фразу «посмотри, как у других». И еще эта ситуация могла разломаться из-за какого-то вранья – Тут нельзя искажать. То есть, смотрите, человек вернется, можно сказать, практически у вас последний шанс будет удержать эту любовь и продлить ее. Потому что карта ты сама очень мало любишь. Ты сама смотришь в зеркало в себя, ты себя любишь. Мужчина вдруг слинял, а вы сразу стали хвататься и думать, вау-вау, а что ж такое происходит, а что это он ушел? А потому что он почувствовал, что вы себя любите, вы живете... Со своими интересами, со своими программами. Понимаете, вот, ты ему нужна, хорошая карта, то есть вы нужны этому человеку, но чуть-чуть откорректируйте себя, откорректируйте. Не надо, даже, допустим, допустим, если в вашей семье, в вашей родной семье мама как-то папу не очень реагировала и не очень опекала, то прошу вас не переносите, ну или кто-то из родственников, то есть вы увидели такой пример, как клише, то, пожалуйста, в эти отношения они тут не пройдут. Они вам тут просто дадут потерю неплохого человека, кстати. Вот такой вам прогноз, дорогие мои. Всегда буду благодарна за лайки. Если есть какие-то вопросы и про себя, и вообще, или какие-то рассуждения, пишите под видео. И кто не подписался, подписывайтесь, потому что 40% смотрят неподписанных мой канал. И до встречи.